привет всем добро пожаловать на очередной урок в этом уроке мы с вами познакомимся с очень неплохим сайтом под названием 3 9 DS. значит этот сайт это сайт казино который поддерживает биткоин валюту на нем мы можем играть на наши биткоины которые у нас уже есть или также сайт предоставляет возможность играть на свободные биткоины, которые вы получаете также здесь на этом сайте. Каждые 10 минут вы можете получать 200 сатошек до 1000 и играть на эти сатошки. Но давайте по порядку. Значит, первое, что вы увидите, когда пройдете на этот сайт, это вот такое приветствие. Мы его закрываем. И здесь мы видим окошко. Один раз мы можем пополнить сразу наш депозит на этом сайте. И здесь мы видим сразу нашу реферальную ссылку. Реферальная Ссылка, э, вернее реферальная программа здесь 0,05% отставок ваших рефералов. Немного, ну кому ка В любом случае я этот сайт делаю не из-за рефералов, а из-за того, чтобы показать, как вам, как можно заработать. Итак, если у вас есть на кошельке уже депозит, соответственно вы можете сразу его пополнить. Вы заходите в свой кошелек и посылаете определенную сумму сатошиков на ваш. Именно вот на этот момент. Можете начинать зарабатывать на бесплатный биткоин. Значит, первое, что мы делаем. Нажимаем кнопочку «Бесплатный биткоин». И нажимаем кнопочку «Получить биткоин». И мы видим, у нас на балансе 200 сатошек. В следующий раз мы это можем сделать только через 10 минут. Но чтобы не терять время, нам нужно, естественно, сразу наш профиль, дать ему логин и пароль. После того, как вы пройдете, система автоматически дает вам Номер аккаунта и имя для показа. Это имя для показа вы можете менять всегда, сколько раз захотите. Ну, здесь мы сделаем. Вот Далее нам нужно нажать на кнопочку «Создать имя пользователя и пароль». А Здесь, пожалуйста, придумайте себе логин, здесь придумайте себе пароль. Так, придумали логин, придумали пароль, запомнили обязательно нажимаем на кнопочку создать имя пользователя и пароль. Здесь мы видим сверху пользователь создан и здесь мы уже видим имя для входа и тут мы же сразу сможем поменять наш пароль. Значит, регистрация наша прошла. Теперь следующее, что нам нужно делать, это ждать 10 минут. Через 10 минут можем снова нажать на кнопочку получить биткоин или же сразу нажав на кнопочку депозит пополнить наш баланс Значит, преимущество этого сайта что во первых вы можете выплачивать ваш депозит в любое время когда набрали определенную сумму вы можете сразу выплатить не нужно ждать воскресенья, понедельника как на многих сайтах это во первых и во вторых что мы еще видим на этом сайте мы можем выставлять вероятность выигрыша например можем выставить 80 Ставим ставочку 10 у нас здесь стоит. Обратите внимание, этот сайт округляет. Если я напишу здесь даже 10 и кликну в пустое место, он все равно нолик последний уберет. Так же, как и здесь мы видим. Эти два нолика у нас серенькие. И, например, мы можем уже попробовать играть на наш баланс. Это очень мало, он сольется, но мы просто попробуем. Значит, принцип больше меньше. Мы просто делаем ставки. Если выпадает... Здесь мы видим числа, а вот мы видим, проиграли 10. Значит, чтобы нам вернуть наши 10, если мы нажмем все мои ставки, мы видим вот наши сделанные ставки. Мы видим, мы выиграли сейчас 8, мы выиграли 10, проиграли. Мы кликаем здесь два раза, чтобы было 40. Здесь мы видим, сколько мы получим. Играем, например, больше и получаем 9. Получается мы всего 11, потому в минусе, но мы видим, сколько уже было в плюс. Так, снова возвращаемся и играем дальше больше меньше и так далее значит это очень интересно во первых то что как я уже сказал шанс выигрыша мы можем здесь менять во вторых мы видим сразу наши ставки и можем отлично анализировать этот сайт вот в таком в принципе это все и работает вернее я пополню баланс у меня сейчас на балансе 200 тысяч сатошек также вы это можете посмотреть пройдя по кнопочке аккаунт и Депозиты показать мы видим на данный момент. У нас один депозит был только. Выводов, естественно, 0, так как это профиль абсолютно новый. Специально для YouTube. Значит, мы видим депозит 200 сатошек И теперь мы можем начинать играть. Значит, что интереснее с большим депозитом, это, естественно, ставки будут у нас выше. Значит, при ставках всегда, пожалуйста, стирайте нолики до точки чтобы не ошибиться в нулях. Так как на этом сайте, если вы один нолик зададите не так, особенно при автоматических ставках, вы можете слить баланс одним кликом. Значит, я сейчас хочу играть на ставку 200. Это 5 нулей после точечки и двойка. Шанс выигрыша мы возьмем 80%. И он сразу нам показывает, сколько при ставке 200, шанс выигрыша 80%, какой будет выигрыш. Мы видим 49 сатошиков. И мы можем начинать играть. Больше, меньше, это без разницы, можете несколько раз больше нажать, один раз меньше. И мы видим, каждым кликом мы получаем 49 сатошиков. Так как шанс 80%, то, конечно, и зеленые числа у нас идут. Упс, вот теперь у нас было 200. Значит, секундочку, выйдем на мои ставки, мы видим, мы проиграли здесь 200. Значит, чтобы их... Отбить нам нужно удвоить на два раза. Мы видим 199 мы получим, если поставим 800. Нажимаем снова больше или меньше. И мы видим, мы их отбили. Возвращаемся назад. Мы сейчас поиграем, чтобы вышло два красных подряд числа. Так как немножко тактика меняется. Вот мы видим снова 200. Делаем удвоить два раза. Выигрываем. Возвращаемся. Снова играем. проигрываем, удваиваем, выигрываем, возвращаемся. Даже не удваиваем, а в 4 раза больше на ставочку ставочка выходит. Так как мы нажимаем 2 раза удвоить. Сейчас нам нужно доиграть именно, чтобы было подряд 2 красных числа. Опа. Отбили. Ну вот, когда хочется показать, не хочет как назвал вот мы видим у нас уже почти две мы уже набили буквально за несколько даже минут еще не прошло наверно отлично вот теперь мы видим у нас выпало два числа бывает и такое здесь и теперь мы видим нам нужно отбить тысячу Значит, до этого у нас была ставка 800, вернее, сначала было 200, мы проиграли 200, потом мы нажали э, э, два раза на кнопочку удвоить, значит, ставка у нас стала в четыре раза больше, это 800. Значит, чтобы отбить теперь, нам нужно выиграть 1000. Если мы нажмем два раза снова, это будет всего 796. Если мы нажмем три раза, это будет слишком много. Поэтому третью ставку вам нужно уже от руки подгонять. И она должна быть 2000, нет, не 2000, секундочку, поставим снова двоечку, 800, да, 5000, э, 4000 она должна быть. Кликаем больше или меньше, и мы видим, мы отбили нашу 1000. Значит, третью ставку нужно всегда смотреть в зависимости от вашей первоначальной ставки. Я на 200 практически не играю, это сейчас для видео, у меня уже ставки повыше. Значит, мы видим, первая ставка была 200, мы проиграли, вторая 800 мы проиграли, и третья ставка мы поставили 400, э, 4000, и мы отбили наши 995. После этого мы снова вручную возвращаемся на нашу ставочку 200. Продолжаем играть. На этом сайте, как я уже сказал, вы можете очень-очень неплохо заработать на биткоинах.